С 21 ноября, это среда будет, в 8 часов, тоже в, в 5.20 в Большом университете, у меня начинается параллельный цикл, и это будут художественные фильмы. Но, значит, это просто, Это для студентов, туда, конечно, можно приходить и не студент, но в первую очередь для студентов. Это художественные фильмы снятые английскими американскими режиссерами, художественными, то есть игровые, про Вторую мировую войну во время Второй мировой войны. То есть это взгляд на войну во время войны. Вот как себе в Англии представляли как она протекает. Конечно, чтобы понять замысел, нужно для начала посмотреть хотя бы 2-3 советских фильма, снятых во время Великой Отечественной войны. Чтобы потом сделать обобщение, сравнивая. Потому что там есть вещи, которые очень похожи друг на друга. Неизбежно, потому что фильмы носят, конечно, формально пропагандистский характер. Но, что интересно, я бы сказал, что американские и английские режиссеры и актеры чувствуют себя более свободно. И в написании сценария, и в игре. И даже в расстановке акцентов своих героев. Вот это очень интересное наблюдение. Оно позволяет глубже проникнуть и в историческую, и в национальную, и в социальную психологию. Вот я, лично я очень убежден и достаточно глубоко убежден, что для того, чтобы понять ту сторону, в любом диалоге, в конфликте необходимо ее достаточно глубоко изучить, причем изучить не только в чисто научном, академическом плане, но и вот посмотреть, как она себе представляет те же самые явления, процессы, которые идентичны тому, что представляем мы. Вот как они это видят. Это всегда очень полезно, чтобы начать понимать того, с кем ты имеешь отношения. Но ну, вот сошлюсь, например, это очень легко вам меня перепроверить. Это в интернете вы находите знаменитый американский фильм ⁇ Атака легкой кавалерии ⁇ 1935 или 1936 год. Эрл Флинн знаменитый в главной роли. И вот там вы найдете вот эту классическую английскую версию того, что из себя представляет русские накануне. Крымской войны. Вот объяснение, почему Англия в Крымскую войну воюет против России. Понятно? Там три четверти фильма происходит в Индии. И там борьба с таким злобным, коварным ханом, водителем пограничных с английскими территориями провинции, там его инспирируют на нападение на англичан русский князь. Одновременно агент значит, Николая I там в Индии. Потом этот гнусный хан оказывается рядом с этим князем в Балаклаве на русских батареях. Ну Эрл Флинн его мужественно, конечно, убивает сам, погибая. И там мотивируется, значит, атака их, это безумная атака бригады Кардигана, тем, что он узнал, что там вот этот вот злодей, из-за которого погиб там гарнизон крепости, где его герой служил, он решает отомстить надо. Ну вот. Вот там вот очень все это вот показано, как себя англичане представляют, кто виноват во всех этих событиях в Средней Азии, на Ближнем Востоке, какие, какие русские коварные. Англичане, конечно, хорошие. Это понятно. Это очень интересно. Это посмотреть. Вот. Там, в тех фильмах, которые я буду показывать студентам, там это другое время, это совершенно другая ситуация. Там русских не присутствует. Это борьба англичан и американцев против нацистов. Вот как они это все видят, как они это чувствуют. Надо сказать, что там очень англичане постарались показать весь социальный срез общества. И акцентируется, конечно, в первую очередь на простых солдатах, матросах, то есть простых англичанах. Это тоже очень интересно, вот как они себе представляют свое общество. Потому что у нас, у нас, конечно, тоже показывали, но вот надо сказать, что и «Секретарь райком», и она сражается за Родину. Это, конечно, несколько более, более патетичные фильмы, но и более ходульные герои, там более живые. Там. Есть один фильм, где такие герои тоже более ходульные, но мне не захотелось, его «Американцы» как раз ставили. Они там придумали, вот как это может быть у англичан. Англичане, сами там про себя снимают, это гораздо больше похоже на реальную правду. Вот, так что вот я вас приглашаю. Это очень интересные фильмы. Один там просто считается шедевром кинематографа. Попал в энциклопедии. Чтобы... Ну там действительно очень хорошо играют актеры, такая эпическая история. На 40 лет растянувшиеся. Очень, очень хороший режиссер и очень хороший сценарист. И хороших актеров они подобрали. Так что я буду очень вас рад видеть. Это будет тоже происходить раз в три недели. По средам. Но вот начало в 17-20, 17-30. Тут я ничего поделать не могу. Потому как это ориентировано изначально на студентов. Но присоединяйтесь, пожалуйста. Это бесплатно, естественно. Только что паспорт. Ну сколько сеанс длится? 30. Считайте час тридцать. А если еще и рассказывать, значит? Ну тут я ничего поделать. Еще раз говорю, тут я поделать ничего не могу. Если нам удастся это, значит, там, начать здесь, то это будет, конечно, в другое время, более позднее. Но вот судя по тому, как сегодня был освоен материал, Обе следующих лекции будут посвящены войне с турками. Ну, будем надеяться, что вот вторая лекция завершится в Сан-Стефано. Ну, будем надеяться, посмотрим, как на самом деле дело пойдет. То есть только война. Ну и дипломатические столкновения вокруг нее, протекающие в 1977 в начале 1978-го года. К внутренней политике, наверное, я не буду обращаться во время этих лет. Ну только вот так, ну как там общественность, ясно дело, реагирует, об этом будем говорить на ход военных действий. Но не более того, мы сосредоточимся на войне. В первую очередь на Балканском театре, но, естественно, и на Кавказской. Совершим экскурсию. Наверное, да. Вот этому будут посвящены оба следующих занятия. Спасибо. До понедельника.